Всем привет ребята, вы на канале Мастер Джеллу, и в этом видео я подобрал 5 игр, которые я успел поиграть, и вы обязаны пройти их после покупки PlayStation 5. Хочу вам напомнить, что у меня на канале проходит розыгрыш подписки PlayStation Plus. Из-за того, что участников очень мало, я итоги подведу в воскресенье. Подробнее по поводу розыгрыша вы сможете узнать по подсказке вверху. Ну что же, будем приступать к играм. Первая игра, которую я хочу посоветовать каждому, это The Last of Us, первая и вторая части. Это игра про простого мужика Джоэла и его спутницу Элли, которым по обстоятельствам судьбы нужно выполнить очень важное задание для спасения человечества. Сюжет рассказывать не буду, чтобы было интереснее играть, но он очень затягивает, и игру я прошел на одном дыхании. Советую проходить игру на высоком уровне сложности, чтобы прочувствовать все механики игры, и то, как сложно выжить в мире, который заполонили зомби и бандиты. Боевка в игре чудесная, враги не тупые и у тебя есть два выбора. Или же потратить патроны и убить всех быстро, или же сохранить патроны и медленно убить всех в стелсе. Зомби мне показались довольно-таки страшными, так как они чуют каждый малейший шорох и ты боишься лишний раз пошевелиться. Вторая игра в моем списке это Returnal. Сразу не буду церемониться. И скажу как есть. От игры у вас бомбанет и я думаю, что это мягко сказано, так как в игре жанр рогалик. Это означает, что после смерти у вас будет откид, в самое начало игры без ничего и вам заново нужно будет все проходить но это не все с каждой смертью мир меняется и невозможно предугадать что будет дальше но все же игра очень интересная и если у вас крепкие нервы и куча времени то игра вам зайдет третья игра это spider-man Две части в игре реализованы все функции нового dual sense и при выпуске паутины в конце нажатия на курок у вас будет сопротивление из геймпада будет звук выпускания паутины в игре замечательная боевка и чудес сюжет, который затягивает с ног до головы и постоянно хочется узнать, что же будет дальше. Игру обязательно нужно проходить на высоком уровне сложности, так как если сложность будет ниже, то будет очень легко биться с врагами и будет уже не так интересно. Графика очень классная и даже играя на мониторе Full HD. Четвертая игра, которая идет в моем списке обязательных это Days Gone. Главный герой байкер по имени Дик со своим другом Бухарем пытается переехать, чтобы найти жену первого. Главный Минус игры это то, что сюжет очень затянут, хотя очень интересный и у вас на пути будут попадаться очень много интересных персонажей, которых вы точно долго не сможете забыть. На протяжении всей игры вам нужно будет улучшать свой байк, а это единственное средство передвижения и ваш спаситель от зомби В игре нужно будет бороться с бандитами и фриками, а это будет нелегко, так как фрики это необычные обычные безмозглые зомби, нет, они уворачиваются от ваших пуль и из-за этого становится тяжелее попасть оставил самую скандальную игру этого года и это киберпанк почему же ее обязательно нужно пройти а все просто да в игре много багов особенно на консолях графика тоже не супер но сюжет это та вещь за которой вам стоит уделить время данной игре советовать проходить буду только на playstation 5 так как игра идет стабильные 60 fps и с хорошей графикой сюжет затягивает своими разговорами с джонни и вам все время интересно что же будет дальше когда я проходил игру то такое ощущение было что я на в игре и вместе с главными персонажами переживаю все события. Я очень жду версию для консолей нового поколения и надеюсь, что разработчики не облажаются. А на этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, какую игру нужно было добавить и почему. Не забываем про конкурс и берем все участие. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А с вами был Владислав. До новых встреч.